31 марта 2013 года я организовал первую встречу скептиков в Москве. Значит, было это примерно так. Это был антикафе «Циферблат». Я выбрал место, которое выглядело как интеллектуальный клуб. Это была такая маленькая комнатка, кожаные кресла, круглый деревянный стол, шкаф с книгами. В общем, клуб скептиков. Я одел бабочку, я туда пришел. И, значит, я договорился с администрацией, они заинтересовались. И я пришел и стал ждать. Встреча была назначена на 18, например. И прошло полтора часа, я там как идиот сидел с этой бабочкой, и никого не было. И я такой, да. Ну, в любом случае, один человек есть, подумал я. Это уже успех. Но через некоторое время, когда я уже решил уходить, пришел еще один человек. Я познакомился. Это был Женя Брик, он у нас несколько раз в подкастах участвовал. И для меня это был безумный успех. То есть я, это была просто эйфория. Ко мне пришел один человек на встречу скептиков. Это было очень здорово. На следующие через две недели пришло уже человек 12. И с тех пор у нас без перерывов происходят каждые две недели встречи в Москве. И вот с этого момента и началось, собственно говоря, общество скептиков. И я поэтому очень-очень рад, что всего лишь через полтора года мы находимся с вами здесь. Приветствую вас на первой конференции общества скептиков. Всем добро пожаловать. Ну, я прежде всего должен обязательно поблагодарить э, людей, которые вообще сделали, во-первых, возможным общество скептиков в таком виде, каком оно есть. Это, конечно же, вообще субкультура антикафе. Друзья, если бы не антикафе, я не знаю, как можно было бы это сделать, потому что помещение — это самая большая проблема. Мы сейчас э, проводим свои встречи в Москве, в антикафе «Зеленая дверь». Очень хочется поблагодарить администрацию, потому что ребята очень заинтересованы в, нау в науке. Они нам предоставляют шикарное помещение. Так что им большое спасибо и большое спасибо молодежному центру «Сапфир», где мы сегодня находимся. Ну а дальше я хочу более лично поблагодарить свою жену Екатерину Алферову, которая, во-первых, терпит подкат «Скептик» каждую пятницу, когда мы его записываем, которая очень помогла организовать эту конференцию. Пожалуйста, поблагодарите ее. <плодисменты> ну и сами знаете, как важно, когда близкие люди поддерживают вас в вашем деле. Также хочу поблагодарить очень всех спикеров, которые сегодня приехали. Каждый из них оказал информационную поддержку этому мероприятию. Это тоже было громадной помощью. Мы не ожидали, что придет столько людей. И очень благодарны вам, что вы пришли. Отдельное спасибо Александру Невееву, которого пока что здесь нет, который тоже оказал организационную поддержку. И, конечно же, хотелось бы сказать пару слов по поводу онлайн-журнала «Популяризация науки», который, наверное, уже там недели-две Выкладывали объявление. Я уверен, что многие из вас видели его там тоже. Я хочу зачитать от одного из администраторов Анны. Она написала кое-что по поводу своего журнала. И причина, по которой я хочу зачитать, это что изначально мы хотели, чтобы они приехали и рассказали о том, каково это вести такой вот онлайн научный журнал, пытаться держать высокий уровень общаться с подписчиками, потому что все-таки СМИ изменились, ведь правда. Сегодня можно написать статью и в ответ в комментариях получить такое, что задумаешься о том, а стоило ли ее вообще писать. Поэтому зачитаю. Образование, осведомленность, любопытство никогда не бывает лишними. Первое, что замечаешь, когда вливаешься в научно-ориентированный социум, это то, что споры становятся более аргументированными. Во многих случаях пропадает тот самый молодежный интернет, на с сказать гонор типа «сперва добейся, да потому что так сказал». Собеседники вынуждены апеллировать к фактам, цифрам, источникам, иначе их беседа начисто лишается смысла. Тролли из странных личностей никто не отменял, есть они и в нашем паблике, но их либо банят, либо знают в лицо, так что ущерб они наносят минимальный. Единственное, о чем хочется отдельно упомянуть, это о критическом мышлении. Вот чего порой так недостает людям. Мы привыкли мыслить то стереотипами, то крайностями, то еще чем-то навязанным извне, названными непрерывной истиной. А истина – понятие сложное, если вообще определимое. Общество не хватает критичности, скепсиса. Я думаю, мы все можем подписаться под этими словами. А ведь на, ваш, на наш взгляд так интересно смотреть любое, даже в зубах застрявшее явление с точки зрения скептика, подвергнуть сомнению однозначность выводов о нем, попробовать придумать альтернативу, найти минусы и плюсы. Мы говорим, разумеется, не о лже науки и мракобесии, меру в предположениях тоже надо знать, а то можно далеко зайти. Но мы говорим об отказе от однобокости в любых вопросах. Очень радуют постоянные читатели нашего паблика. Кстати, благодаря им мы движемся вперед, потому что на нас одинаково сильно влияет и их похвала, и их критика. Мы не жалуемся, но вести махину знаний науки не так-то легко, особенно учитывая, что это наше добровольное начало, а сами мы не академики, не доктора наук, а такие же пользователи интернета, всего лишь стремящиеся жить, что называется по уму, не в шорах чужих истин, чужой нравственности, а морали, и оценок. Сердечно благодарим всех, кто несет свои знания в массы. Давайте оставаться вместе, впереди еще много нового. Ну и, собственно говоря, я хочу перейти вот к той теме, которая заявлена в, в расписании, а именно, что я думаю по поводу нашего скептического движения в России. И я хочу сразу сказать, что э, смысл этой речи состоит в том, что просто заставить нас поговорить об этом. Не обязательно то, что я говорю, я считаю неприложной истиной. Но... Я хотел бы сказать вот несколько слов по этому поводу. Скептическое движение, как таковое, оно, наверное, можно сказать, только зарождается. Вот, вот с таких вот встреч, которые мы с вами проводим. Я обратил внимание, что у нас, вот в нашем, нашей русскоязычной культуре, есть ряд вещей, которые отличают нас. И, в принципе, в любом обществе есть свои какие-то особенности, какие-то свои конфликты, в том числе внутренние. Когда дело касается популяризации науки, я обратил внимание на то, что у нас в целом есть такой тренд, что целью популяризации видится просто передать информацию. И мне кажется, что это небольшая проблема, потому что очень часто получается, что существует такой как бы элитаризм. Вот мы знаем, ну а остальные, учебник Ландау, ребят. Там, ну, там. А рассказать понятно, без терминов, без формул, рассказать с какой-то такой добротой к слушателю, что мы просто хотим вам рассказать что-то интересное, вы не обязаны быть в этом профессионалами, это действительно очень здорово. Вот давайте мы вам расскажем про то, как работает андронный коллайдер. Это классно. Вот когда вы узнаете принцип работы, вы не станете физиком, но это очень интересно, и вы просто испытаете уважение к деятельности, которой занимаются ученые. Мы, когда в подкасте обсуждаем, например, я не знаю, там акупунктуру, получаем аргументы типа того, что, ребят, в это никто не верит. Ну, не надо. Вот расскажите нам про коллайдер. Вдруг неожиданно говорят они. Вот. Поэтому я хотел бы вот поставить такой вопрос. Какая цель вообще скептического движения? Какую цель мы ставим перед собой? И очень часто эта цель оказывается либо мгновенное убеждение человека, с которым вы говорите, либо вот действительно какое-то такое обособление в отдельный мир. Но я, честно говоря, вижу это иначе. Мне кажется, что возможность человека, который обладает… вот скептическим мышлением, который старается критически смотреть на информацию, состоит в том, что он может оказать совершенно реальную помощь окружающим его людям, помощь, которую он, может быть, даже не будет знать, насколько сильно поменяет жизнь человека, качество этой жизни. Я хочу здесь рассказать историю личную. Было это несколько лет назад, когда я еще ничего не знал про скептицизм, когда я верил в то, что существуют всякие сверхъестественные штуки, и я общался с одним человеком. Знаете, вот как бывает, что вы встречаете человека, и вдруг вот ваш человек, вы прям говорите с ним, вы забыли про остальной праздник, вы говорите с этим человеком, вы спорите. Мы с ним продолжили общение в онлайне, и вдруг он выяснил, что я верующий. Я на тот момент был верующим. И я был такой, знаете, с упором на философию. И вот мы с ним поговорили. Вначале довольно жестко. Он как-то так расстроился, что я верующий человек. А затем у меня есть... Друг, который увлекается альтернативной историей. Знаете, да, вот там Петр Первый, не Петр Первый, там э, пирамиды построили не, вовсе не египтяне, а другие цивилизации. И я решил их столкнуть лбами. Я, значит, разговаривал с ними в разных чатах и копировал сообщения друг друга. Правда, они это знали, они это знали. Э, очень расстраивались и требовали общения именно со мной. Она сказал: ребят, я в истории ничего не понимаю. Вот расскажите мне, я посмотрю. И вот мой научный товарищ, значит, удал какие-то аргументы, мой альтернативщик... Он выдавал свои аргументы, я читал, ничего не понимал. И вдруг вот научный товарищ, он вдруг сказал фразу, которая мне запала и которая являлась, наверное, громадным шагом в моем приходе к какому-то рациональному мышлению. Он сказал следующее. Он сказал, если вы критикуете там, тех же историков, что они там что-то датировки какие-то там подтасовывают, возьмите их статьи и найдите там ошибку. Потому что ученые публикуют свои результаты, в статьях, ни в художественных книгах, не в лекциях на ютюбе. Вот есть рецензируемый журналы, он там дал, дал список. Вот найдите их там. И я подумал, а ведь верно. Я к своему другу говорю, а ты действительно, ты видел где-нибудь в статьях, что вот там делается банально неправильная датировка? Он такой, не, ну я там видел одну статью, да? Он такой, да, понятно, одну статью. И вот Смысл этой истории состоит в чем? Вот этот человек, который вот, он уже со мной давно не общается, и он, наверное, не знает, что с тех пор прошло в моей жизни много чего. Моя жизнь изменилась, и я теперь провожу конференцию общества скептиков. Он, может быть, думать, что по-прежнему верующий человек. Он не знает, что фраза, которая оказалась ему просто случайной, ничего не значащей, оказала на меня такое серьезное влияние. Потому что с этой фразой я стал раскручивать вот многие вещи. Например, я увлекался ЛАИ, лабораторией альтернативной истории. Кто знает? Знаете, да? Скляров. Пирамиды, пирамиды. И я задал вопрос Клярову. Скажите, пожалуйста, вот вы сослались на художественную книгу там одного академика, что вот там про датировки такая вот элементарная ошибка. А вы можете показать его статью? Он сказал, да любую статью возьмите. Я сказал, секундочку. Что значит любую? Можете показать конкретную? И мне сказали, не надо задавать вопросы такие. Там у него специальная форумная ветка была. Сказали, ваше время закончилось, молодой человек. К чему я это рассказывает? Что мы никогда не знаем какая наша фраза, какое наше действие окажет влияние. И каждый раз, когда люди говорят о том, что «да не стоит от этого, да их нельзя убедить», там, это неправда, можно. Аргументы работают, просто не сразу. Факты работают, дискуссии работают. Человек, который спорит с вами, он может быть, предположим, именно в эту секунду не изменит своего мнения. Но если ему что-то западет, он будет думать об этом, думать, вы не знаете, поможет это или нет. Мы должны обязательно смотреть на это как на диалог. И вот это то, то, чего у нас очень мало. У нас вот есть обособленные миры. И мне кажется, что нам надо начинать менять эту ситуацию, приглашать людей на дискуссии, вежливо общаться с теми, кто приходит и не согласен с нами. Я считаю, что это важно. Ну, кто будет прислушиваться к аргументам, когда его назвали идиотом? Это самое мягкое, что можно, наверное, прочитать в таких дискуссиях. Я думаю, что немного людей, разве что из тех, кто читает, тут я скажу, что те, кто читает, могут подумать. Я не хочу, чтобы меня называли идиотом, поэтому я быстренько изменю свое мнение. Мы с вами растим наше скептическое движение, популяризаторские проекты, немножко в другое время. Вот когда все эти вещи зарождались на Западе, там тот же там фонд Джеймса Рэнди, американское общество скептиков, они жили в другое время. И у нас с вами здесь есть сложности, которых у них не было. У нас прежде всего век интернета. И это что означает? Это означает, что по сути нет больших имен. Даже те имена, которые были большими, помните, Чумак там, Кашпировский, Левашов, Лазарев, они все исчезли в интернет. Больше их нет на телевидении, ну практически. На телевидении тоже мелкие деятели. И когда сегодня вы встречаете какого-нибудь там экстрасенса или какого-нибудь там целителя, это, как правило... Группа ВКонтакте, там 200 человек, 500, ну, 2000. И вот, вот эти люди, они затем там встречаются, ходят на семинары. И вот этот человек, он известен в основном только им. Когда в 70-х Джеймс Рэнди воевал с Ури Геллером, это была просто война национального масштаба. Это все видели по телевидению. Это был известнейший человек. И когда нет больших имен, в каком-то смысле нет и таких вот больших дискуссий. Поэтому здесь нам гораздо сложнее, потому что интернет, он поделил всю эту публику на маленькие-маленькие ячейки. Ну и еще один момент состоит в том, что поскольку у нас такой большой упор на интернет, хотя онлайн очень нужен, безусловно, к сожалению, очень часто он развивается за счет офлайновых событий, вот таких, как эти. Люди предпочитают потратить много времени на написание статей, много времени на то, чтобы что-то сделать, там, не знаю, какое-то видео в интернете. И это важно, это очень нужно, безусловно. Но также нужно выходить в реальный мир, ну, условно говоря, да, и производить что-то там. Потому что экстрасенсы они живут не только в интернете. Всякие там мошенники, целители, там, акупунктуристы они вот работают вот здесь, вот, вот в таком мире. К ним приходит реальный человек, они втекают в него в реальные иголки. Очень важно, мне кажется, не забывать об этом и пытаться что-то делать. Причем это может быть очень творчески. Недавно. На Западе как раз они сделали следующую вещь. У них там есть такой медиум, а в Америке очень известны медиумы. Вот у них это их специализация. Значит, они читают посредством холодного чтения, угадывают, значит, что с человеком, там про его родственников информацию, такая вещь. И они сделали следующее. Они решили подставить одного публичного товарища такого. Они специально записались к нему на прием, заплатили денежки, которые до этого собрали на это дело. Пришли с фотографиями детей которые с ними тут были взрослые 30-летние маленькие дети. То есть фотография маленького ребенка, на самом деле вот он здесь. И рассказывали сказки, что вот ну, ребенок умер, хочется с ним пообщаться. И этот человек начинал читать, а как зовут ребенка, там так-то. Ну вот он он говорит, что он нас очень любит, очень любит, очень любит, ну и так далее. И сейчас этот, эти статьи, вот эти новости по поводу этой акции, они там по всему и интернету, и в медиа, и на телевидение попали. У них, конечно, онлайн-телевидение очень развито. Вот, пожалуйста, вот пример, как это можно сделать. И таких мероприятий бесчетное количество. Так что думайте в этом направлении обязательно. Ну и я думаю, что я на этом закончу. Я так вообще могу говорить очень долго, но время идет. Поэтому я хочу перейти, собственно говоря, к Михаилу Лидину. И переход к Михаилу Лидину совершенно не случайен, потому что это человек, который как раз очень часто выходит в офлайн, не боится это делать и сейчас он все об этом расскажет. Спасибо.